Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые радиослушатели, интернет-портал радиоцентра «Сангейтс» начинает э, свою программу, и э, время в Чикаго во вторник. Ну и на связи у нас, как всегда, по вторникам доктор с почти 40-летним стажем, э, целительство, надо сказать, врачевание, э, доктор Борис Увайдов, написавший э, очень много книг, монографий, э, статей и... Э, Который действительно помогает очень многим и помог, и помогает очень многим людям на разных континентах земного шара. Люди. В данный момент он находится в Лос-Анджелесе, и я рад приветствовать вас, доктор, здравствуйте. Да. Вы знаете, к нам поступает после наших программ довольно большое количество вопросов по разным темам, особенно те темы, которые мы освещаем. Uh, ну вот одна тема, которая уже несколько раз у нас uh, в эфире была и задавали эти вопросы, это тема мужская, тема достаточно может быть деликатная, потому что многие стесняются, хотя это ну, ведь нормально все, речь идет о uh, потенции или импотенции. Для тех, у кого нет потенции правильно? Вот. А, ну, Какие тут да, могут быть причин причины? Да, причин очень много Давайте мы сразу Есть физиологическая вам, импотенция и вы нам Есть психологическая проведите. импотенция Есть психическая импотенция Есть совокупность всего этого Поскольку организм это единое целое Поэтому если человек ранимый Если у него нервная система истощенная если он работает э, как лошадь все время, вот, э, не имеет отдыха, э, плохой сон. Вот. Дальше, если он не делает профилактику, если у него какие-то недостатки микро элементов, если у него венозный застой в малом тазу, если он болел венерическими болезнями и не до конца вылечился, если у него инфекционные болезни, и как часто он болеет ангинами, ОРЗ и другими инфекционными заболеваниями, эти любые инфекции, вирусы, бактерии, паразиты могут поражать предстательную железу. Она воспаляется, увеличивается в объеме. Также предстательная железа связана с толстым кишечником. И я всегда объясняю, что толстый кишечник непосредственно связан с малым тазом и малый таз, если там застаивается черная кровь, то как следствие получается воспалительный процесс в присасательной железе. Вот видишь, это как бы если между находится присасательная железа. Вот. Переверните да. вертикаль. Значит, если в середине находится вот предстательная железа, не, не, не, и там нарушается кровообращение, а значит, вот так, там да. будет воспалительный mm -hmm. процесс. Как, а предстательная mm -hmm. железа это половая железа, которая вырабатывает предстательный сок перед ее якуяц. Значит, у человека может быть быстрое семяизвержение, может быть просто тария может выделяться после как после мочи с может выделяться как бы белые вот субстанция. Вот. это признаки воспалительного процесса всей системы малого таза включая мочевого пузыря часто воспаляется предстательная железа от того что у человека постоянная инфекция во рту. Это тоже инфекционные зубы, коронки, рудканалы, ртутные пломбы. Это тоже соли тяжелых металлов, которые отравляют и кровь, и дают воспалительные процессы простате. Вот смотри, за пять минут я сколько причин нашел? Да, это я физиологические причины. Теперь психологические Но психологические причины. Совсем другие причины. Я когда-то работал в, в правительственной поликлинике, как психоневролог, сексопатолог. Я приехал с Ленинграда Института имени Бекселева. Вот. Очень многому научился, и у психиатров, и у психотерапевтов. Вот. И я тогда владел уже гипнозом. Так вот, психологи. Психологическое расстройство и импотенция заключается в том, что человек обеспокоен тем, что он как бы может опозориться и не доказать свое мужское достоинство в постели с молодой женой. Так вот представь себе, да, но особенно, смотри, ну, я не только значит, с молодой, когда, говоря, женой. иногда читал, С, любой, с женой Брака, значит, дом бракосочетания, Ташкент. И я замечал, ко мне обращались очень много молодых пар, которые не могли совершить, значит, как бы совершить обряд девственницы, да, после значит брачной ночи значит где-то 50 60 процентов не могут справиться в первую брачную ночь волнение свадьба на 300 на 400 человек человек готовился там целый месяц ответственность и состояние непредсказуемости и если он не чувствует себя уверенным вот еще много зависит от того что как будет вести себя жена или любовница. Вот. Одно неправильное ее слово, если он равный, у него не будет этой реакции. Это психологическая потенция. Что я говорю и что делаю? Я говорю, значит, отдельный разговор угу. с женихом, отдельный разговор с невестой. А сколько нигде не преподается, никого никогда не обучают. Люди какие-то информации находят, вот, естественно, не от специалистов. И поведение тоже неправильно. И когда ему говоришь, что это нормальное состояние, когда человек впечатлительный, у него волнение, у него эрекции никакой не будет. Доктор, это нормальное явление? Те, в теории нормальное явление, но совершенно это не нормальное явление, простите, в постели, а, когда и один хочет, и другая а, хочет, чтобы действие совершилось. А, а вы, дело общем, знаете, это нормальное те... явление, поскольку у него нет, там или дело у нее в общем, там если а, обои телес, короче говоря, что, знает, что в течение недели или мы к этому и, допустим, придем в 10 дней, у них все восстановится? То есть мы успокаиваем обои и подготавливаем психику обои, что нормальное явление – убрать всякие беспокойства и сомнения. Если в течение недели они просто не думают об этом, и у него автоматически рефлексионным утром обязательно будет реакция. Если она не будет, но ну вот тогда надо принимать другие меры. А вот э, фраза одна была, вот мне хочется на ней остановиться. А фраза была, вы сказали, с молодой женой. Ну, э, сейчас, э, да, собственно, всегда была, ну, есть так называемые э, браки, возрастные, неравные, там, не знаю, как угодно, по возрасту. Вот у меня самого есть несколько хороших знакомых который разница в возрасте у них достаточно большая. Достаточно большая, это имеется в виду, чуть ли не 20, а то и более лет. То есть у них уже и дети, в общем-то, старше, чем их жены. Я имею в виду мужчин. То есть люди в возрасте за 60 лет, а жены у них, ну, 25, там, скажем вот так вот, лет. 25, 27, 28 лет. Ну, со временем, собственно говоря... Ну, придет спра, когда действительно уже ничего не поделаешь, это возрастное, и мы же знаем, это все увядает и утихает, и представительная э, железа, и воягрой тут не обойдешься. Есть ли какие-то способы... Во-первых, какая вы считаете возрастное вот такое вот... Есть ли какие-то ограничения возрастные в этом плане? То есть, ну, какой предельный возраст, возраст разница в возрасте и... между... Мужчина играет и женщина тоже не вот, там, в контексте Если здоровый человек он до конца своей жизни может заниматься сексом но уже умеренности совершенно другая то есть количество раз Есть mm -hmm. такой анекдот приходит один армянин к доктору и говорит случай доктор у меня импотенция он говорит в чем дело да, я недавно 8 раз за ночь мог убить свою жену, а сейчас только два раза могу. Значит, только вот он себе поставил диагноз, что он импотент. Раньше 8 раз, а сейчас два раза. Да, с возрастом количество тестостерона уменьшается, и потенция будет уменьшаться. Вот, Но... За жизнь свою, если человек живет на природе и все делает по законам природы, он может до конца своей жизни иметь хороший секс. Так нам запрограммировала природа Господь Бог. Ну, мы знаем, да, мы знаем, были времена, те люди, которые жили тысячи лет, и, и Ной, и Адам, и та, и та компания, а там у них дети появлялись вот в возрасте 150-160 во лет. А сколько мы живем да. в цивилизованном живёт, мире, простите, что, значит, цивилизация выдумывает такие препараты, как Виага. Ну, в Ягре ничего плохого нет, но ну, это химический препарат, который убил уже много а десятков в Ягре? И сотен тысяч людей. Да. А да. умеренным не может быть. Там такой Значит, нет. Потому что а, при неумеренном организм, употреблении этого препарата. А, тут это как бы неестественное состояние, нет? Так, а, поскольку вся кровь из мозга. Из всех других конечностей идет малый таз. Это получается раздражение. И человек, который имеет слабое сердце или есть точённая нервная система, у него пульс где-то до 200 ударов в минуту. Он может просто умереть так, во время секса. Поэтому это дело каждого. Но просто в ягод это неестественное состояние. Я сейчас попробую значит, объяснить, публике о том, что есть заменитель боягры. Я уже как-то говорил, что скипидарные белые ванны заменяют подагру в сотни раз лучше. Но сейчас я приведу другие примеры. Значит, когда я был студентом шестого курса, у меня были друзья, которые, вот, как я сказал, у них не было уверенности, и у них был страх, что они как бы не совершат. Совершенно верно. Так мы, значит... У меня была профессора на фармакологии. Хороший был один. Очень знающий фармаколог. И он мне предложил, значит, когда я уже кончил мединститут, значит, стрихинином нитрику. Это стрихнин, значит, препарат, который силив... Совершенно верно. Он... Но, но... Одна десятая процента внутримышечно. Усиливает импульсы из мозга, и спинного мозга, быстрее идти половым органом. заменяет диагру, превосходит, без побочных эффектов. Два-три раза укрепляется уверенность в себя и уже само подсознание работает на сексуальную функцию. Так, тогда я должен сделать небольшое отступление и сказать о том, что радиостанция, руководство радиостанции не несет никакой ответственности за мнение гостей в эфире и не создастся согласно с этим мнением, поскольку нас потом могут обвинить некоторые. Да э, нет, которые это выписывают, это ярко, Что вы говорите, они сразу побегут, где-то вот просто... а Разве продается где-то этот Но вот. я говорю, какие способы вот. есть. Это яд, да. Какие? Ну, И лично так, а, я применял... Кто же, а кто же выпишет Дальше. Объясните. Здесь в Америке я стал применять другие методы То есть... знаменитого Эдгара Кейси. Видите, да? Он 20 Понятно. Угу. Эдгар Кейси вылечил 30 О, тысяч на Это другое дело. Этого, Полностью товарища, не мы не завечим, а вылечил. Так вот у него тоже есть рецепт, очень простой. Есть такое средство ДМСО. ДМСО продается в магазинах здоровья, можно через интернет купить. А не помню. Ну ДМСО это уже как бы. А как? По-английски. Как произнести, расшифровать? ДМСО. Д. это по-русски? Потом С, Дмитрий, М э, – это Михаил, С да? – это Семен О – это, пульпа это... Дуба. Олег, Олег. Это, это такая бесцветная жидкость, которая дает возможность обезболивать в 60-х годах. Это было одно из лучших средств обезболивания. И когда ты мажешь, у тебя так получается такое движение, как скипидар. И если мы хотим усилить действие любого лекарства, то вот эта жидкость, она проходит так глубоко через поверхность кожи до... Да, я сейчас, если ты подождешь, я сейчас принесу это ДМСО. А как мы это делаем инъекции? Так вот ДМСО не надо за 10-15 минут. Я, я до, вам верю. А, значит, Вы мне потом пришлите. Контакта, сказать, ты берешь малый мало... этот член и мальчик, намазать, да, намазать. И у тебя будет эрекция. То есть это усилие. А, это заменяет вайабру. Угу, понятно. Никакой побочного эффекта нет. О, ну, интересно. Будь Совершенно верно. То есть получится никаких Это просто притягивает кровь. То есть мазилка берешь, мажешь, В эту и... часть. И получается раздражение. Как будто ты выпил концепция. вот это как его шпанская мушка mm -hmm. есть. Такая, знаешь? Шпанка, шпанская мушка. Но это раздражитель, который ты принимаешь. Это древний такой. Везде Что? в сексуальных магазинах тоже продают. Дальше, раньше врачи, американцы, они а, okay. делали, значит, у них был такой rectum dilettator. Это расширители заднего прохода. Вот когда, допустим, этими расширителями ты как бы расширяешь задний проход, ты этот стимулирует очень сильно, хорошо, успокаивает человека. Про мужчин, да. Это называется рептон-дилататор. Это никогда не применяется. Но, кстати, Мы человек, говорим про мужчин? Но американские ученые и врачи применяли это в 30-х-40-х годах. Дальше массаж простаты. Я лично сделал, ну, может быть, тысячи-тысячи массажей за свою жизнь. И я нашел очень интересные труды американских ученых, которые начинали с 5 минут массаж. И доводили до 30 минут. И все побочные эффекты прекращались э, у людей с простатитом. Сейчас это, ну, это грязная работа, да? Печать, есть массировать и так далее. И поэтому никто не платит за это, ну, понимаете? Поэтому это сейчас как бы уходит. Ну да. Ну, сейчас... Да. Я вам скажу наоборот, те, кому массируют, платят за это. То есть, есть, есть массируемый, а Один есть сон. массирующие. Моя практика показывает, что ну, это очень эффективно. Потому странах, потому, что, если там, там венозный застой, в предстательной железе, вот, там будет всегда слабость. Операции, mm -hmm. когда вырежаешь, человек становится, может быть, полным импотентом после операции. Mm -hmm. То есть, я понимаю так, э, прежде чем что-то там мазать или вкалывать, тем более, какие-то яды, э, проще всего разобраться, в чем причина, верно? Э, да, потому что, ну, временно как-то будет помогать, временно она все как-то помогает, но потом наступит момент, когда уже и это не будет помогать. Тогда уже надо будет искать другие средства. Но все-таки это я уже прощаюсь к нашим радиослушателям, телезрителям, дорогие друзья. Ну, кто-то пишет, действительно есть такие проблемы, и это не, не их много. Это проблема, действительно. Ну, вот, пожалуйста, можете обратиться к доктору Вайдову, можете обратиться в центр Сангейтс, пожалуйста, мы с удовольствием вас к нему переправим, перенаправим, и он вам даст больше материала и рекомендаций. Дело в том, что действительно надо прежде чем приступать к какими-то, скажем, искусственным мерам, надо все-таки заняться своим да, здоровьем. Вот и в чем лежит причина и Это видно. самое главное, потому что, ну, это уже следствие, будем так говорить. Видно, да? я Правильно понимаю? Эта женщина, видишь, у нее вот это вот, а, ну, что-то это льняная да. такая повязка. Да. Она это пропитана значит, травмами и сою, И она вытаскивает всю патологию вот в малом тазу. Угу. Нет, нет, нет, нет. Это просто картинка. Угу. Это, понимаете, мы тоже для говори, мужчины, уже... У кого То есть, есть я... венозное застой. А венозный? у женщины убирается венозное застой вот тоже таким путем. Я Все гинекологические расстройства. Вот, дальше есть способ гидротерапии. Mm -hmm. Гидротерапии, да. Значит, сидящие ванны. Сидящие ванны делаются так, вот, допустим, есть такое, ну, тазики такие глубокие. Ты пересаживаешься 10 раз, Горячее, холодное. 5 минут горячее, 10 минут холодное. Горячее, чего? Для того, чтобы усилить топ кровообращения. А, это, да, и пить да, все больше э, да, чая насыщенным да, красным перцем. Да, чтобы усилить ток да, кровообращения. Да. Чтобы кровь вымывала всю слизь и прощищала кровеносные сосуды в предстательной железе вот, и во всем малом тазу. Дальше идет гипертермические перегревающие ванны для того, чтобы сжечь все вирусы, бактерии, паразиты и выделить спотом. То есть это эти приемы, которые делали также врачи натуропаты вот. одна из них это великий доктор Куне. Он еще в 18 веке практиковал широкую натуропатию. Известный немецкий ученый, врач Лу Куне. Да, я в своих книгах, я объединяю всех этих учеб. То есть это на английском языке. Никто никогда не переводил. Как бы забыто это все. Но я их всех поднял, переработал и написал в своих книгах. Поэтому если любые, те, которые кончили 10 класс, они могут переварить, это все очень просто и ясно, и использовать у себя дома для блага. Дальше мы идем, идем значит, к сыроедению. Значит, для того, чтобы вылечиться от импотенции, ну, нужно клеткам вот, материал из сурового, источника сырой пищи. То есть не жарить, не варить. Убрать все, что дает слизь, а это молочные продукты, мучные продукты. И сахар, поскольку сахар вытягивает все витамины, минералы, микро-макроэлементы. Соль тибетская, там 55 микро-макроэлементов. Вот. Таким образом мы очищаем эти кровеносные сосуды и питаем нашу кровь и наши клетки значит, сырой печенью. Ну хотя бы на 90%. Дальше я хотел показать... Значит, очень важно эту кровь оттянуть. Видишь, какие упражнения. Так вот, эти йоговские упражнения, они очень важные И дыхание, и вот эти позиции для того, чтобы усилить ток крови именно головной мозг, щитовидную железу. Одна из главных причин это недостаточность э, функции щитовидной железы. Не хватает йода и микро-макроэлементов, и гормонов. Поэтому импотенция. Значит, если не хватает йода, то щитовидная, пара щитовидная железа не будет функционировать, печень и почки не включаются в работу. То есть это все на низком уровне. А нам надо на высоком уровне обмен веществ. И щитовидная железа должна вырабатывать три гормона. главный тероксин. А если температура низкая, значит, не будет вырабатываться эти гормоны, не будут включаться половой функции. Обязательно простата связана с щитовидной железой. 100% случаев. Но у медиков нет тестов, чтобы показывать, как работает метаболизм на высшем уровне. У них показывают только на среднем и на низком. Поэтому десятки лет идут процессы разрушения в половой сфере и во всех органах, а медики не знают. И получается, что бдительность нарушена, он думает, что он здоровый, а разрушительные процессы продолжаются. Тогда в таком случае, если провести аналогию, ну, тогда мы знаем, что женщины более подвержены, их щитовидная железа более, будем так сказать, чувствительна к разным, поскольку ну, чувствительность совсем другая, то тогда получается у них гораздо больше, то, что связано... Конечно. С Значит, у женщин в основном да? а, есть, поражаются яичники и все проблемы женского характера благодаря тому, что низкая функция щитовидной железы. Но они говорят, мы приходим, проверяемся, и нам говорят, что у нас нормально щитовидной железы. Мы здоровы. Но продолжаются проблемы и расстройства все гинекологические это сто процентов щитовидные яичники щитовидные паращитовидные ористательная а железа стопроцентно понятно хорошо доктор вы знаете давайте мы на этом сегодня остановимся у нас следующая сейчас программа начнется уже скоро мы продолжим эту тему, это очень, естественно, интересная тема, и многих она, без сомнения, будет волновать и волнует. Я хочу напомнить, дорогие друзья, о том, что мы беседуем с доктором Борисом Увайдов, и это действительно целитель, это из той плеяды русских врачей, которые считали, так я это объясняю, что солнце, воздух и вода – это наши лучшие друзья. Сегодня все заменили химией. Ну и, к сожалению, мы все это с вами, мягко говоря, кушаем. Ну вот, общаясь с доктором Борисом Увайдом, мы можем получать ту информацию, которая нам может быть полезна. Еще раз я обозначу наши координаты, если кто-то хочет с нами побеседовать и поговорить с доктором Увайдом через SunGate. SunGateCenter.com – это наш веб-сайт. SunGateRadio.com – это наш на русском языке. Веб-сайт, а также это Сангейтс 108, Сангейтс, Солнечный оборот на конце буква С. Кто желает позвонить, потому что бывает, люди звонят. В частности, вот из Канады звонили буквально пару дней тому назад. 847 код страны единицы 1847-226-9956. Пожалуйста, звоните, пишите, задавайте свои вопросы. Программа записывается, она будет выставлена в YouTube, где вы можете с ней ознакомиться и тоже оставить свои комментарии, вопросы, замечания. После этого эта ссылка пойдет на Facebook. Ну и там то же самое можно это все сделать. Доктор, большое вам спасибо. Я еще раз скажу о том, что мы, напомню, мы встречаемся с доктором Борисом Мавайдовым в 11 часов утра по времени города Чикаго. По московскому времени это 20 часов дня. 9 часов разница у нас сейчас между Чикаго и Москвой, между Лос-Анджелесом и Москвой. Это даже еще и больше. Это уже 11 часов времени. Удачи, а, Ну, это в связи с переходом на зимнее время. Доктор, еще раз большое вам спасибо.